Приветствую всех! Сегодня мы с вами сделаем практику для Юпитера. Вспомните о своих учителях. Это могут быть школьные учителя, институтские, бабушки и дедушки, родители, соседи во дворе, кто угодно из тех, кто дал вам очень важные знания. Не обязательно академические какие-то важные для жизни знания, то, что перевернуло ваш мир. Вспомните хотя бы одного из этих людей и поблагодарите его. Свяжитесь с ним каким-то образом. Позвоните, напишите, может быть, это ваш сосед или ваши родственники, и с ними можно поговорить. Поблагодарите за этот дар, который они вам преподнесли. Если этих людей вы не можете встретить, они неизвестно где, или их уже нет живых, можно в медитации с ними поговорить. Просто представить их перед собой в любое время, когда вам удобно, когда никто не мешает, и сказать им все слова благодарности, которые вы хотели бы передать. Поделитесь потом, пожалуйста, что чувствовали, когда это сделали. Спасибо!